находимся на лестничной клетке многоэтажного дома по улице Грушевского 9А здесь в этой квартире, которую мы посмотрим позже увидим систему вентиляции и кондиционирования а сейчас мы видим щит распределения хладоносителя с запорно регулирующей арматурой насосом, клапаном и так далее так, заходим в само помещение квартиры сейчас мы находимся в помещении гардероба видим трассировку воздуховодов забора выброса воздуха а также вытяжной воздуховод с этого помещения гардероба. Вот адаптера адаптеры, точнее, с врезкой забора выброса воздуха на решетку комби. Вот эта решетка комби. Первое, что мы видим, это санузел. Это гостевой санузел, в котором реализован вытяжной вентилятор DR60WZC, то есть с датчиком Ой, точнее не с датчиком влажности а с таймером и вытяжной адаптер от системы вентиляции в помещении кабинета не реализована ни одна система по запросу заказчика как видите все потолки пустые дальше мы заходим в прачечную территорию санузел этот санузел можно назвать венткамеры, потому что здесь установлена установка системы RCAVTC 300 мы ее сейчас, кстати, откроем. Посмотрим. Раз. Два. Вот сама установка. Мы видим рекуператор перекрасноточный. Байпас. Вентиляторы. Фильтра. Вот сами фильтра. Ну и в принципе, там автоматика, но она вся спрятана. Закрываем. Это... Так интересно. Дальше. Шумоглушители. Вентиляционные затворки с электроприводами. Вытяжной э, адаптер. Вот датчики парораспределения. Сам коллектор парораспределения. Вот второй датчик это гигростат. Вот мы видим фан Охлаждение воздуха, который работает на помещении кухни. Вот мы видим адаптер рециркуляции вот адаптер точнее вот это адаптер притока воздуха это адаптер рециркуляции. в этот адаптер также монтирована система вытяжной вентиляции с кухни. Далее мы видим систему кондиционирования воздуха охлаждения помещения гостиной посредством вот этих двух адаптеров на которые позже будут установлены воздухораспределительные устройства. И также под мест свежего воздуха найти адаптеры по системе вентиляции. Вот это огромное помещение, гостиная комната. Дальше мы видим... Ну, это такая Дальше мы видим рециркуляционные адаптер... адаптеры э -э самого огромного фан -койла. Мы его сейчас увидим в помещении детского санузла. Вот этот фан -коил. он огромный, десятка, сейчас я вам посвечу, вы увидите, он двухметровый, будет работать на первой-максим третьей скорости для минимизации акустических характеристик, чтобы не было шумно. Также здесь по запросу заказчика установлен вытяжной вентилятор ER60H с датчиком влажности и от системы вентиляции вытяжной адаптер, на который может установлена вентиляционная решетка. Дальше мы видим фон-коил номер 7. Почему номер 7? Потому что идет характеристика по производительности холода. Номер 7. Это помещение детской. Вот рециркуляционные воздуховоды, точнее адаптеры. И приточный адаптер системы кондиционирования, в который вот врезается система вентиляции. Расчет вентиляции производился... По воздухообмену на количество людей проживающих в этом помещении То есть это комфортные условия Это примерно 70-75 метров кубических Вот самый маленький фан -койл. Это номер 4 Работает на помещении гостевой спальни Адаптер притока с подмесом свежего воздуха Адаптер циркуляции от кондиционера Двигаемся дальше Мы заходим сейчас в основное помещение спальни это мастер-спальня. Вот. Здесь реализован адаптер рециркуляции кондиционирования посредством фан номер 7. Аналогично, как в детской комнате. Вот первый адаптер распределения воздуха от фан с подмесом свежего воздуха во второй адаптер. Этот второй адаптер сделан более как фальш-адаптер для того, чтобы потом симметрично установить две решетки. Это... Желание дизайнера. Вот, в этом помещении установлен санкоил номер 7 и также вытяжной вентилятор е 60 h с датчиком влажности, потому что это помещение санузла. Это все-таки снова-таки по запросу заказчика здесь установлен этот вентилятор. Э -э, с влагой и вообще со всеми вредностями, которые будут выделяться в этом санузле, будет справляться система вытяжной вентиляции. Здесь доцепится адаптер вытяжной системы. Это по желанию заказчика установили этот вентилятор. Двигаемся дальше. Ну, в принципе, это и все по этой квартире. Больше здесь ничего нет. Снова так покажу в объеме это помещение. Инженер проекта Филатов Андрей спроектировал эту систему я. Монтажная бригада это Кум Валентин, Анатолий, его помощники. Ну и вообще команда Альтер. -Р».